Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и мы продолжаем обсуждать тему участия Казанского университета в общенациональном проекте по развитию науки и образования в России ну, название «Приоритет 2030» и успешную защиту своей программы в этом проекте. То есть Казанский федеральный университет стал полноправным участником этого проекта. А сегодня мы начнем разговор о наших каких-то конкретных направлениях, которые были заявлены руководством университета в рамках этого приоритета 2030. И наш сегодняшний гость, проектор по научной деятельности Казанского университета, директор института физики Казанского университета Саёжский Дмитрий Абертович. Он отвечает, курирует, отвечает одно из стратегических направлений движения университета в будущее. Да? Это... Сейчас дословно цифровая геномика материалов. И у меня, Дмитрий Альбертович, первый вопрос к вам. Приоритет 2030 ⁇ это программа, которая идет на смену той известной с да, программы, в которой жил университет, предыдущие ну, практически 10 лет. А, Топ-500 известная как вхождение в мировую ну, научную вузовскую элиту. И в той программе, на самом деле, тоже была тема стратегического, тоже было стратегическое направление, которое очень сильно перекликается вот с той темой цифровая геномика материалов, ну или хотя бы на звук перекликается, да? там было материаловедение. И, на мой взгляд, вот за эти, на, на мой взгляд, журналистов, за эти, ну, почти 10 лет, когда мы участвовали в проекте, предыдущем, вот как раз видения оно не так ярко было проявлено в качестве ну, каких-то достижений, успехов, как, например, там, медицинское направление, образование, то же самое, нефтегаз. А... С чем это связано? Это только мое а, субъективное мнение. И чем будет отличаться новая тема, новое стратегическое направление, цифровая геномика материалов, от того, что заявлялось там 10 лет назад? Ну, во-первых, добрый день всем. Спасибо, что пригласили прийти в студию и ответить на эти вопросы. Я хотел внести несколько уточнений. Приоритетное направление развития Казанского федерального университета, перспективные материалы, появилось при формировании программы развития Казанского федерального университета, как одно из пяти основных направлений развития Казанского университета. Это было отражением того факта, что исторически и по публикационной активности, Казанского государственного университета и затем Казанского федерального университета, публикации в области физики, химии, материал-сайенс, науки о материалах занимали всегда очень существенную долю. Да, с нами были сформулированы направления те направления движения в области создания новых перспективных материалов, которые основывались на наших компетенциях, основывались на том оборудовании, которое есть, и были конкретные планы по построению новых, развитию новых лабораторий, что и было сделано. В частности, были открыты две совершенно новые лаборатории в 2011-2013 году. Первая лаборатория – это лаборатория компьютерного дизайна новых материалов, в Институте физики и в 2013 году лаборатории хемоинформатики в институт Химическом институте совместно с Университетом Страсбурга во Франции. Это были те начальные точки того, к чему привело развитие сейчас программы ⁇ Цифровая геномика материалов ⁇ При формировании программы 5.100 важно было позиционировать те, Академические стратегические единицы Как они тогда назывались в программе Чтобы выделить наш университет Среди множества других университетов Чем мы отличаемся Но ведь наука о материалах Это есть очень большая область знания Это есть большой пласт Вы обратите внимание, что эпохи развития человечества Это был век, каменный век Век бронзы, железный век сегодня называют «кремниевый век», «силикон». Это есть то, чем, что определяет данный уровень развития технологий с точки зрения материалов. И поэтому, естественно, что все университеты, участвующие в программе 5.100, так или иначе, заявляли приоритетом своего развития какие-то разработки в области материаловедения, в области создания новых материалов. Наше решение было такое, что мы лаборатории поддерживаем в области развития новых материалов, и они входили э, в те... Академические стратегические единицы, которые были у нас в области медицины, в области нефтегазовых технологий, в области информационных технологий, в общеуниверситетское направление. Был создан ряд совершенно новых лабораторий, в том числе совместные лаборатории, две совместные лаборатории с Институтом физических и химических исследований РИКЕН в Японии. Первая лаборатория – это лаборатория находящаяся в здании Института физики, лаборатория по синтезу новых материалов сильно, сильно коррелированных электронных систем, и вторая лаборатория – лаборатория биофункциональной химии в Химическом институте. Эти лаборатории, которые дали множество интересных результатов за время реализации программы 5.100, с публикациями, которые выходили на э, титульных обложках ведущих журналов мира. Э, я продолжу сейчас mm -hmm. и... Сегодня, когда мы говорим о новом проекте, на самом деле, он не новый, просто это есть некий сбор, рефокусировка, и предыдущие годы развития нам показали, что выбранный путь был совершенно правильный. Ведь сегодня в области наук о материалах остро ставится вопрос найти быстрый, сравнительно дешевый, экологичный способ синтеза, абсолютно новых материалов, которые не существуют в природе, но новофункциональных материалов, которые нам сегодня требуются. Развитие технологий требует абсолютно новых материалов, свойства которых для нас лет 10 назад казались бы фантастическими. Сегодня это так. Расскажите об этих материалах, которые вы видите, которые в Казахстане примет участие, потому что вы говорите какие-то очень интересные вещи. Ну, здесь можно много что говорить. Ну, вот, вот давайте начнем, ну, наверное, с одного... С одного простого примера То, что у каждого есть свой гаджет Есть свой компьютер И все используют определенного типа логические микросхемы Эти компьютеры, гаджеты который сегодня, микроэлектроника, переживает большой кризис. Да, сегодня строятся заводы по так называемой 5-нанометровой технологии, 4-нанометровой технологии, Строит компания Samsung в Корее, есть еще другие примеры. Бешеные деньги тратятся, но это все строится на несколько лет всего лишь. Потому что есть законы природы, которые не позволяют микроэлектронике в том виде, в котором она сегодня существует, Дальше миниатеризироваться. Нет дальше возможности увеличить память, увеличить быстродействие. Вы все отлично знаете, что любой хороший процессор, который стоит в компьютере у каждого, требует охлаждения. Почему требует охлаждения? А потому что сегодня вся микроэлектроника основана на том, что есть передвижение электронов, как заряженных частиц, а электроны, как заряженные частицы, их движение всегда связано с выделением джоулевого тепла. Есть ограничения на расположение двух проводничков близко друг к другу. Их нельзя подводить бесконечно близко друг к другу, тем самым миниатеризировав расположение элементов памяти на плате, скажем, микросхемы. Есть запреты. Поэтому нужны новые совершенно решение в этой области сегодня уже конкретно есть название пост электроника okay. это целая область которая рассматривает альтернативные способы передачи информации не движением электронов как заряженных частиц а каким-то другим способом Я сегодня фотоника фотоника да, фотоника отчасти есть, но фотоника требует, э, это есть передача с помощью фотонов. Потом эти фотоны э, кванты света нужно перевести во что-то другое. Ну, что, я что знаю, что он тоже упирается в какие-то уже фундаментальные законы. Да, химические. есть там фундаментальный закон. Сегодня очень модное слово «спинтроника». Это когда информация переносится не за счет движения электронов, как заряженных частиц, а за счет того, что электроны есть магнитный момент, называемый спином, и передача спины, информация о спине от одного электрона к другому, не связанная с перемещением самого электрона, как частицы, позволяет переносить информацию. Есть магнонника, есть э, еще много таких названий. И сегодня этот пласт работы очень большой. И здесь необходимо решение, которое в том числе основывается на фундаментальных исследованиях, проводимых в Казанском университете. Только за прошлый год, я имею в виду 2021 год, наш университет Казанский представлял свои проекты на стратегической сессии Роснаны по нашему видению, по нашему вкладу возможному в развитие, посткремниевой электроники, по развитию новых элементов памяти, по развитию новых логических схем, основанных на тех принципах, которые сегодня пока что являются предметом изучения фундаментальных наук. Но сегодня этот путь достаточно короткий, если после создания понимание каких-то вещей раньше до реального воплощения в технологии проходили десятилетия, в лучшем случае, то сегодня этот путь составляет 3-4 года, максимум 5-6 лет. Вы же говорите о фундаментальной науке, да? Вот фундаментальной, по сути, основе, которая потом технологию поднимет. Вот вы знаете, сегодня как раз грань между фундаментальной и прикладной наукой за счет ускорения технологического процесса с моей точки зрения очень быстро размывается почему я вопрос это задал потому что мне подалась на глаза заметка какая-то американского ученого авторитетного я честно говоря, не помню его имени но он утверждал что э, в том числе в сша правительство прекращает или сокращают вложение в фундаментальную науку потому что они сами не верят уже в эти прорывы там какой-то вот как будто тупик да и ну и поэтому вот в технологии да активно, охотно, а вот в фундаментальную науку, как будто вот она уперлась в законы физики. И ну вы знаете, технологии, технологии любые, они не могут взяться из воздуха. Ну, да. Они должны базироваться на фундаментальных исследованиях, должны базироваться на тех законах природы, которые открываются или открывается пути их использования. В результате именно фундаментальных исследований. Нет, это, это прекрасно, я понимаю. Поэтому а говорить они... о том, что фундаментальные исследования, они, давайте мы их не будем финансировать, не нужны, да, сегодня есть определенный запас. Есть запас знаний, который позволяет технологиям развиваться, ну, несколько там, может быть, там шагов вперед. Но, опять же, вот я пример привел неспроста с микроэлектроникой. Сегодня нет решения пока что окончательного, что будет и как мы должны заменить микроэлектронную базу с тем, чтобы увеличить производительность, с тем, чтобы увеличить память и так далее. А, зачем? а? Зачем? Вот смотри, а ну, дело меня... в том, что ваша задача сегодняшняя задача требует этого. Да, многие вкладывают очень много надежд на создание так называемых квантовых компьютеров, Я не квантовой технологии. Сегодня эти компьютеры работают, да, они решают определенный круг задач гораздо быстрее и гораздо, скажем так, качественнее, чем классический компьютер. Но это определенный круг задач. Классический компьютер пока списывать, это нельзя, но для того, чтобы все это делать, необходимо подумать, а что же будет дальше. Ну вот вы говорите, зачем... Телефон, еще что-то надо. Да, когда... Обработка <связывая> информации. Но ну, вы, наверное, обращали внимание, что достаточно быстро сегодня ваш гаджет стареет. Он не справляется с теми потоками информации, данных, которые вам нужно. Если вы хотите еще, например, У -у -у. проводить какие-то мониторинги своего здоровья, например, состояния здоровья, то здесь потребуется совершенно новое поколение, которое будет работать с теми новыми биосенсорами, которые, создание которых в том числе заложено и в программе «Цифровая геномика материалов». Я объясню, почему это такое название «Цифровая геномика материалов». Когда мы в 2011 году создали первую лабораторию в России «Компьютерный дизайн новых материалов», это было наше понимание того факта, что сегодня компьютеры, даже те же самые, основанные на кремниевых чипах, они перестали быть средством развлечения игр, средством, как я говорю, печатной машинки, средством поиска какой-то информации в интернете. Компьютеры стали реальной, производящей рабочей силой. То есть, если правильно запрограммировать компьютер и затем еще включить элементы машинного обучения, то компьютер может генерировать новые знания. Он может генерировать новые структуры материалов по заранее заданным свойствам. Ведь как сейчас идет поиск материалов, ну, до недавнего времени проходил поиск материалов. Да, мы говорили, вот хорошо бы нам иметь такой материал. Да, мы брали либо то, что существует в природе, каким-то образом модифицировали, все это проходило методом проб и ошибок, естественно, в лабораториях, да, вводились примеси, например, в кристаллах, полимер каким-то образом модифицировались, там, тепловой обработкой, там, радиационной обработкой и так далее, но это был метод пробы и ошибок, он очень долгий и очень дорогой. Сегодня все большинство таких экспериментов можно из лабораторий перенести что называется инсилика в компьютер сегодня компьютер может все это смоделировать все сделать и выдать вам уже готовые рецепты какие материалы будут обладать теми свойствами которые вам нужны вот хемография хемоинформатика к этому к этому да но это касается определенного типа молекул именно органических молекул есть у нас в лаборатории Института физики совершенно иные задачи ставятся. Это создание новых материалов, скажем так, неорганических. Это кристаллические структуры, гетероструктуры. То есть это тонкие пленки сэндвичи из тонких пленок твердотельных структур. С тем, чтобы как раз ответить на вопросы, что мы можем получить в качестве новых материалов. Ну, например, вот хорошо, есть такой известный сплав «Инвар» сплав железа с никелем, который позволяет делать металл, который не расширяется при нагревании. Это очень важно, потому что, скажем, когда вы рельсы укладываете, значит, расширить, почему эти тепловые швы делаются и так далее, и так далее. Но есть в природе материалы, в принципе, которые обладают отрицательным коэффициентом теплового расширения. Кристаллические структуры. То есть вы нагреваете материал, а он, наоборот, сжимается. Таких структур немного. И в том числе в наших лабораториях мы провели скрининг за два года и набрали число структур, которые имеют такие свойства кристаллические. Они, может быть, не существуют в природе, их надо синтезировать, но такие есть. И поэтому... Комбинируя материалы, которые расширяются, с материалами, которые не наоборот, сжимаются, можно получить вот такой инвариантный материал по отношению к тепловому расширению. А это в наших условиях, скажем, Северо ну, климатических условиях. побережья, северного это, океана. Это, это, это чрезвычайно важно. Это важно также и для проблем, связанных с преобразованием тепла в электричество, так называемые термоэлектрические элементы. Это тоже очень важная тема сегодня. И этих исследований достаточно много. И мы можем сегодня отвечать на вопросы, связанные с тем, что нам требуется новый материал с заданными свойствами. Мы можем компьютер научить алгоритму поиска новых материалов с тем, чтобы... Этот процесс был достаточно быстрым, достаточно дешевым. Я так понимаю, не только поиска, но и синтезирование, то есть а механизм синтезирования. Это следующий момент, да. Значит, Что касается молекул, связанных органических молекул, например, в нашем проекте есть, ищутся пути синтеза, причем используется эта лаборатория хемоинформатики, возглавляемая доцентом Маджидовым Тимуром, из химического института. Причем очень интересные алгоритмы используются. Алгоритмы используются не поиска среди возможных реакций, какая бы реакция привела к тому или иному результату. Нет, а именно поиск абсолютно новых путей реакции. Это принципиально важная вещь. И сегодня мы создаем материалы, можем создавать материалы, которые являются, грубо говоря, ну вот одна Большая макромолекула, мы ее каким-то образом модифицируем, там, прицепляем что-то к ней, что функционализирует эту молекулу. Эта молекула сразу же работает, как, например, биосенсор. И тогда ставится задача, а как сигнал с этого биосенсора, с этой молекулы, снять и передать ваш гаджет, например, для того, чтобы вы получили информацию о состоянии своего здоровья, например. Ну, там сахар. Там, сахар, да. Там да много можно У -у -у. что напридумывать. Как помочь онкологическим больным, например. И здесь тоже было очень сделано интересное Совместно с Институтом физических и химических исследований РИКЕН, в лаборатории биофункциональной химии были синтезированы специальные такие молекулы, органические молекулы с примесями, функционализированные органические молекулы, которые позволили фактически во время операции на открытом, ну, например, легком, определить с точностью большой границу опухоли за 4-5 минут. Это означает, что хирург, начав операцию и вскрыв опухоль, он может за 4-5 минут, а это очень хорошее время, поверьте мне, uh -huh с точностью большой определить границу, сечения, то есть до каких пор нужно проводить, где есть раковые клетки, где нет раковых клеток. То есть там какие-то маркеры... И специальные, э... да, угу. значит, типа. на, на да, значит, это на аглико да, значит, там специальные маркеры, которые реагируют на излучение, и это излучение, значит, детектируется, и сразу же эта технология уже в японских госпиталях применяется. Вот. С успехом. Вот, вот вы сказали японские госпитали. А когда в наших госпиталях это будет? Вот почему я задаю вопрос? Потому что а, приоритет 2030 и тот трек, по которому пошел Казанский федеральный университет, был сознательно выбран. Это трек территориального развития. Да? Уход в территорию, не, ну, скажем так, акцент переключен из такой академической науки на практически больше использования, да? Мне кажется, в этом заключается. Ну, я так не упрощал бы слишком задачу. Значит, здесь ведь какая задача стоит? Здесь задача стоит, скорее всего, такая, что Татарстан как модельная система, если так можно выразиться, есть очень хороший пример динамичного инновационного развития региона внутри страны. Поэтому если мы какой-то механизм, что-то придумываем по ускорению, по качественному изменению этого инновационного развития республики, мы можем этот пример транслировать и на всю страну. Далее, наши товары должны быть конкурентоспособными на международном рынке. Товары, производимые в республике Татарстан. И здесь позиционирование республики, позиционирование Казанского университета в международном сообществе очень важно. И здесь нельзя говорить, что мы должны прямо вот, ну, утилитарно так только заниматься тем, что вот мы что-то сделали в произвели в республике там и продали. Да, это очень важно. Но есть моменты, которые должны поставить республику в том числе не только как высокотехнологичного производителя товаров, но и как высокотехнологичного генератора новых идей, новых знаний. Почему я задал вопрос про Японию, почему у нас нет в таких операций и подобных технологий уже прямо в больницах? Я сейчас поясню. Потому что Россия – это всегда родина чего-то, то есть паровоза, там, самолета, вот каких-то технологических вещей, там, черепанов, Можески. Изобретаем, но не внедряем. Вот как будто наша земля не предназначена пространство для такого. Потом эти же идеи через уже там западные страны, через ну, сейчас восточные страны, они приходят там и уже адаптируются. Почему у нас вот этот, э, мы, да, чтобы э, делать такие операции с маркерами, да, мы пропускаем через Японию и только потом ждем, когда придет к нам. Ну, мы не пропускаем через Японию, дело в том, что это была совместная разработка. Значит... Японские госпитали оказались более гибкими вот. в, в, нормативном плане, в нормативном плане. И были проведены соответствующие клинические испытания. Но ну, я думаю, что не за горами тот день, когда мы и в России такие испытания клинические начнем проводить. Но здесь, отвечая на первую часть вашего вопроса, не нужно забывать, что любая страна имеет свой менталитет, имеет свои нормативы жизни. Внедрение технологий и так далее. И поэтому здесь, э, я бы не сказал, что все, что изобретено в России, обязательно внедряется только на Западе там, или в Америке. Нет очень много изобретений, которые прошли полный цикл здесь, в России, и получили свою жизнь здесь. Прежде всего, я, я скажу, ну, не вдаваясь в детали, очень много, что сегодня делается в закрытых военных областях, связанных с безопасностью страны, это делается внедрение на несколько шагов впереди, чем это делается во многих странах мира. Когда ставятся задачи, когда есть определенные, э, сняты некие нормативные барьеры, есть фокусировка, то... Ну, вот я вам приведу один пример, который э, очень показателен. Э, вот на будущий год, 2022 год, мы будем отмечать уже, получается, 55 лет со время пуска первого спутника Земли в 1957 году. Пять лет назад отмечали 50 лет, и в этот день я присутствовал как раз а, на большой дискуссии в Европе, а, большой конференции. И мы вечером стали рассуждать, а, я коллегам говорю, вы знаете, вот сегодня день запуска там, первого спутника, да, да, да, мы знаем, все помним. А, и когда я им сказал, что в этом проекте работало 150 тысяч ученых, исследователей, инженеров, для них это было просто фантастика. Они не могли себе представить, что возможно организация такого масштаба целенаправленно. Да, была поставлена цель, и согласитесь, что до сегодняшнего дня Россия остается такой ведущей космической державой. Кстати, в том числе за счет создания новых материалов. Вы знаете, вы упоминали о... А... Участие в конференции в Роснано вот, с новыми технологиями, спино, э, спиномика, да, это? Спинтроника. Спинтроника и еще какой-то, да, я, да, не, да, да, я да. Не, не настолько да. хорошо. Как вас восприняли там? Дело в том, что это была стратегическая сессия Роснана Мы представили два проекта. Один проект по изготовлению гетероструктур на основе железа с примесью палладия. Это то, что проводится в лаборатории в Институте физики мы делаем достаточно интересные вещи, которые показали, что можно создавать элементы памяти с очень большим быстродействием и достаточно миниатюрные. За счет новой гетероструктуры, это слоистые структуры, которые состоят из слоев там, металл, сверхпроводник, диэлектрик, вот ну, вот такие вот сэндвичи, которые, причем слои имеют буквально атомарную толщину. И здесь, э, в том числе, значит, здесь это новые элементы памяти, которые обладают, это магнитные элементы памяти, которые обладают вот этими там до очень маленьких дарей, до десятка пикосекунд и очень маленького размера. И второй проект был связан с теми разработками, которые мы ведем уже на протяжении последних 10 лет с институтом, опять же, японским институтом физических химических исследований RIKEN. Это по совершенно новым системам, Электроны на поверхности жидкого гелия, где принципиально иная система для создания новых элементов памяти, для квантовых кубитов и вообще для э, так называемых квантовых симуляторов. Ну, это, наверное, тема отдельной ну, лекции. Да, это... да. Uh -huh. вот. Но я скажу только то, что э, есть очень большая проблема в создании квантовых компьютеров это масштабируемость кубитов. То есть вот эти вот квантовые единички информации, кубиты, да, их можно создать, но когда мы пытаемся создать их несколько тысяч для того, чтобы ну, создать сеть вот этих вот... Угу то возникает очень большой, большая проблема в этой масштабируемости. Сегодня ведущая компания там, заявляет, что вот мы там, через 3-4 года достигнем масштаба там, тысяч, пяти тысяч, десяти тысяч. А вот в нашей системе эта масштабируемость на уровне сотни тысяч достигается совершенно автоматически. Ну, вот. Да, вот э, если бы не такая сложность в терминологии, в понимании, об этом стоило вообще отдельно поговорить и подробнее. Я бы вас помучил. Ну, я, возможно, даже подготовлюсь, потому что тема очень любопытная. Вы говорите о том, что ну, называется чудом. В науку, вот почему, кстати, я недавно читал интересную тоже статью а ученого нашего отечественного, который, ну, ну в общем-то, жалуется о ситуации в науке. Да? И смысл в том, что, и там идет мысль, в науку перестали верить. И поэтому, а почему перестают верить? Потому что наука не дает, мы верим в то, что в чудо. Да, вот, через чудо мы верим в что-то, это и в религии есть, и в науке есть, и в нашей жизни в любой есть, да, а когда нет долго чудес, ну, человек перестает на это внимание обращать или уменьшает внимание, он перестает верить в это, и вот возможно, вот такие вещи, когда какое-то предлагается решение, которое вот каким-то ходом, конем, да, необычным ходом, раз и разворачивает проблему, которую, ну, не могут решить лучшие другие умы мира и лучшие компании, но это просто, ну вот есть что-то подобное в университете готовится, это в общем-то, мне кажется, очень-очень значимо и важно да. об этом надо говорить. Но ну, а я небольшой комментарий вот по поводу чуда верить в чудо, вы знаете, ведь сегодня человечество, скажем, или так скажем, обыватель, ну кто вот обычно так судит о науке, они просто избалованы чудесами. Вот если взять среднестатистического обывателя 60-х, 70-х, даже 80-х годов и сегодняшний то. Сегодня обыватель вообще, он, а что ему? Он подумал, а вот неплохо бы мне было иметь вот э, телефон, который бы делал вот это. На следующий день появляется такая модель телефона. Ну, я уж так утрирую, говорю грубо. То есть, сегодня э, за счет накопленного вот этого потенциала, который был накоплен, решения появляются очень и очень быстро. Более того, даже появляются решения, которые не были может быть запрошены идет формирование только спроса на эти решения но они уже есть люди перест... то есть сейчас спектр развития технологий такой что формируются предложения которые даже в умах обывателей еще пока что не сформировались в виде запроса это как раз связано с тем, о чем я говорю, сейчас очень скомпрессовано время развития технологий. Но поверьте, что через 6-7 лет технологии полностью поменяются. И... Это такой короткий период? А сейчас есть... такой короткий период стал, да. Но я приведите, посмотрите пример. Могли ли вы 12 лет назад представить, что сегодня сотовый телефон или мобильный? будут иметь такие возможности, как проведение вот таких видеоконференций буквально с улицы, что и сеть там 4G, 5G появится. Вот, вот я здесь хочу вам а, такой момент отметить. А, на самом деле, вот этот интернет, возможность проведения видеоконференций, оно ведь в сознании человечества было задолго до появления таких возможностей. То есть писатели фантасты писали в интернете, писали о подобных о гаджетах писали. И то есть, скажем так, то, что есть в нашем сознании, воображения, воображении, то, что мы можем представить, на самом деле оно и реализуется. А вот может реализоваться, что мы представить не можем, даже вообразить себе не можем. Может ли такое случиться, я не знаю. Я вам приведу примера много можно такого привести. Давайте вот, я люблю этот пример. В 1896 году немецкий физик Вильям Рентген изучал катодные лучи. Да, там были, вот он изучал именно электричество, законы прохождения электричества через газы, изучал так называемые катодные лучи. И вдруг оказалось так, что рядом лежала рука, и катодный луч прошел через его руку, и он увидел, что рука просвечивается, и можно увидеть то, что находится в кости mm -hmm. внутри руки. Появилось то, что сегодня мы называем рентгена. Графия, если так можно сказать, mm -hmm. рентгеноструктурный структурный анализ. Сто лет назад, когда он проводил такие эксперименты, он не думал, что вы в 21 веке не сможете поступить на работу, не пройдя флюорографическое обследование. Mm -hmm. не было. И очень много такого можно приводить и сейчас, и быстродействие. Вы знаете, когда я был аспирантом еще... И только начиналось зарождение вот этой вот всей компьютерной техники микроэлектронной. у меня был первый грант я на первый грант купил себе память для компьютера память для компьютера 32 бита 32 мегабайта, мегабайта. О, это, это было это, что это было это бы такое что-то было вообще но на самом деле я вот здесь с вами поспорил по поводу рентгена во-первых человечество может легко представить кости что они есть да? в а боль... их можно увидеть так не разрезая человека а, при очень ярком освещении когда вот на солнце ладонь поставишь ты свои кончики в этом ну очень смутно но вы. просмотреть не, можно. Не, это ваше воображение не видеть может вы. быть не можете их видеть потому что принципиально принципиальный, видимый свет не может проходить ну хорошо воображение это ваше воображение зная уже результат у вас уже в иммунитете вашего с рождения заложено что да вот вас в школе образование скелет вы видели на самом деле я сейчас вспомнил пример который подтверждает вашу как точку зрения это открытие колумба в америке никто не знал что есть америка да поплыли открыли то есть даже вообразить не могли ну, хотя в каком-то этапе начали воображать, что там что-то есть. И поэтому пошли туда, кстати. Ну, я вам совсем... Опять же, я же всякими материалами занимаюсь. Приведу mm -hmm. пример. Явление сверхпроводимости, когда электрический ток может проходить через вещество без сопротивления, вот без этого джоулевого тепла, о котором mm -hmm. я говорил. В 1908 году Камерлин Конос в Лейденской лаборатории открыл это явление сверхпроводимости. И... Потребовалось почти что 50 лет, чтобы понять, что это такое заявление, чтобы понять его принципы. Сегодня все ваши томографы, которые используются для магнитно-резонансной томографии, они используют магниты со сверхпроводящей обмоткой. То есть реально строятся сегодня э, трассы скоростных поездов на магнитной подушке. То есть это есть уже реальность, понимаете. Но чтобы так... Вот то, я с чего начал, что микроэлектроника достигла своего предела, вот, за счет, в том числе за счет там, нагрева, прохождения электронов сквозь проводник, оказывается, есть вещества, которые э, проводят электрический ток безо всякого сопротивления в определенных условиях. Вот это может, тоже нельзя представить. А то, что фантасты э, рисуют, придумывают, ну да, здесь много таких догадок в истории человечества есть, и эта история, она говорит только о том, что есть какая-то ну, заложена в мыслительной деятельность человека, который может быть, он и не, пока что не способен полностью управлять, но которая позволяет такие вот совершенно фантастические предсказания делать. Вы знаете, вот... Мы, конечно, немножко отвлеклись от темы 2030, но мне, как пользуется возможность, я хочу задать вопрос, который меня интересует. Меня буквально, на самом деле, пленил, пленила мысль, точнее, то, что я почитал, о том, что квантовой физики, вот эффект наблюдателя в квантовой физике. То есть, когда ученый, когда при помощи эксперимента пытается, ну, в кавычках, увидеть, да, увидеть квантовое поле, квантовую волну, эта волна превращается в корпусскую материю. Ну, э, да, но не совсем так, но да. Ну, примерно так. ну И причем все эти физики, ну, многие из этих физиков, они же после этих открытий косяком пошли к вере. Многие ушли в религию, потому что... А кто наблюдатель? Ты сам наблюдатель. Ты сотворил материю, ты сам не, не совсем так. Значит, я могу попробовать объяснить на таком элементарном уровне, в чем здесь дело, и, почему, и куда пошли в физики, и почему они пошли. Да, действительно, законы квантового мира они не поддаются нашему воображению, вообще, они противоречат нашей логике. Почему? Потому что мы живем в другом мире. Мы пытаемся с нашим уставом пойти в чужой монастырь и пытаемся там что-то понять. Я всегда э, очень любил, когда я читал лекции для студентов э, гуманитарных специальностей, спрашивать вопрос: вот Земля вращается вокруг Солнца. Специально еще показывал, что вот здесь вот Солнце, здесь Земля. Он говорит: вот так вот вращается примерно вот так. Скажите мне, где зима, где лето? Значит, ну, все стороны отвечали, что там, где ближе к Солнцу, зима, а там, где дальше ну, да, лето, да, да, ага. а здесь зима. Ну, ладно, я говорю, хорошо, я говорю. даже не в касаясь тому, что там я очень утрированность это показал, а почему вы не задали мне вопрос, что я совершенно неправильно формулирую проблему. Вы же думаете, что только вы есть на Земле, вы живете в Северном полушарии, и у вас есть зима и лето. А люди, которые живут в Южном полушарии, у них наоборот, тогда, это, когда это называется эффект плоское, присутствия... Да, да, это совершенно, зрение, это называется то, что вот мы мыслим там, где мы есть. Да. И поэтому мы... Говорим, когда я говорю зима, лето, мы сразу себя мыслим как люди, как люди, находящиеся в северном полушарии. Мы забываем то, что в южном полушарии все а наоборот. Ну, противоположно. Ну, на И... самом деле, нам это не нужно. Ну, квантовая механика вам тоже не нужна, пока что, извините мне, понять, что там это вам не нужно. Вот, ну вот я дальше продолжу теперь. И поэтому, когда мы пытаемся понять законы микромира, квантового мира, то здесь мы сталкиваемся с естественной совершенно проблемой. Потому что там все происходит по другим законам, которые нам, они не то, что непонятны, они нам э, противоречат нашей логике, они нам непривычны. Парадоксально. Парадоксально, с одной и стороны. Не парадокса вдруг. Да, но если мы научимся, и это сделали физики, научились математически все это описывать и оперировать этим, то это означает, что мы можем пользоваться этим аппаратом не пытаясь ответить на вопрос, а почему это так? Да потому что это закон природы такой. Ведь в чем гениальность Эйнштейна? Когда он создал свою теорию относительности, специальную теорию относительности, потом общую теорию относительности. Ведь была совершенно очевидная проблема и диссонанс в мировой науке, что э, все скорости складываются или вычитаются. Скажем, если я иду вдоль поезда, который движется со скоростью 60 км в час, я иду по вагону по ходу поезда со скоростью 5 км в час, то я движусь относительно земли со скоростью 65 км в час. Если я иду в противоположном направлении ходу поезда, то я относительно земли движусь со скоростью 55 км в час. Все складывалось. Но было одно явление в природе, которое всегда распространялось с одной и той же скоростью. Это скорость света. Свет распространяется. Неважно, где испущен свет, неважно, где он движется. Всегда так. Были очень тонкие измерения проведены. И были придуманы множество всяких теорий, пытающихся объяснить, почему это так. Гениальный Эйнштейна в том, что не надо объяснять, почему это так. Это закон природы. Это устроено так. Давайте возьмем этот постулат, что скорость света постоянно, всегда и везде, во всех системах отчет. Не зависит от выбора. Все, на этом была построена совершенно новая теория. А мне что, знаете, понравилось в тех физиках, я, которые после вот эксперимента с наблюдателем стали уходить в веру и куда они пошли да, я знаю. Адвайта Виданта но они пошли э, в буддизм Адвайта Виданта э, даже круче чем буддизм э, да, но... они пошли в солипсизм надо сказать ну это Б... ну, в ту сторону э, пошли в сторону иррационального да. мышления но иррациональность кстати это есть э, очень важный элемент э, поиска решений в совершенно неожиданной ситуации. И вот, знаете, почему я этот разговор завел? Когда у нас в университете будут так думать иррационально о науке, потому что там, там Нобелевки, там открытия, там то, что потрясает воображение. Ну, во-первых, мы даже студентов этому учим. Мы учим и критическому мышлению, и иррациональному мышлению. Всегда, во всяком случае, при Преподавание естественных наук, мы стараемся на это обращать особое внимание. У нас самом деле... Рациональность, Я... она, да, присутствует рациональность, но давайте мы возьмем даже то, что окружает нас в гуманитарных областях. Вот очень часто говорим мы, вот Россия дала несимметричный ответ. Вот Можно дать симметричный ответ на какое-то действие со стороны других государств, Значит, вот это есть, это, ну, это как бы рациональное мышление. Мы понимаем, что вот если, как в законе физики, вот если на себя давит, значит, ты давишь обратно с той же самой uh -huh. силы. Вот. А можно дать совершенно другой, иррациональный ответ? Нет, он ну, скажем, он не, раци... не иррациональный, потому что он тоже рациональный. Ты исходишь из своих возможностей. Он асимметричный. Это асимметричный? Асим... Асимметричный ответ уже предполагает определенную степень иррациональности, потому что рациональность показывает, что... Э на каждую причину, значит, вернее, есть результат, у результата есть причина. Чтобы этот результат убрать, мы должны убрать причину. Но оказывается, что можно отвечать совершенно по-другому. Если найти слабую точку и а, точку. Ну, и... Это, это, да, это есть ответ, но он не устраняет эту причину, понимаете, вот в, прям, в прямом понимании этого слова. Но это мы сейчас в политику далеко уйдем. Да. Вот. А я бы больше честно пошел в богословие. Знаете почему? потому что, опять же, поскольку мне стала эта любопытная тема, я очень часто сейчас натыкаюсь на материалы о том, как связана квантовая физика с описаниями Царства Божьего, да еще и в Евангелии. Ну, вы знаете, таких Коране. книг и таких книг много написано. Ну, и это и очень философию. любопытно. Да, такие... если, бы, если бы физики не пошли косяком в буддизм и адвайту, я бы, может быть, и не смотрел, но они пошли. Они ну, пошли, вот... потому что, ну, если ты увидел, как ты создаешь материю, вот это тоже материя, значит, тоже создал. Это же это пленительное, вообще, это все объясняющее. Ну, знаете, мной. сегодня... Э, даже за добро и зло сегодня объясняющее. физики, химики создают материю в лабораториях ежечасно, ежесекундно. Но здесь уже как-то мы привыкли к этому. И здесь я бы не акцентировал даже, может быть, на это внимание, потому что и алхимики пытались создать новую материю. тоже поиск того же самого философского камня. Это же тоже есть поиск создания нового Нет, а мать, как создать новую материю? Она все равно из квантов стоит. Квантовые волны, которые преобразованы в корпусскую материю там ничего нового нету, там же фундаментально. мы можем, конечно, дальше делить кванты до, до базонов, там еще И ну, если у нас да. будет возможность, мы еще базон разделим то что-то найдем, это бесконечно ну, бозоны, да. это же, по сути вот если подумать, да наука это такой поиск очередного числа в знаемом нам числе пи вот ты на пункт нашел открытие на два пункта нашел еще открытие но число пи-то невозможно достичь ну здесь я Спорить не буду. Ну, мое... ну, так можно, можно так относиться, конечно, к науке, но... Нет, это прекрасно, это как прекрасно. Как раз если все-таки вернуться к той теме, с которой мы начали обсуждение, с программой университета mm -hmm. «Цифровая геномика <свят> материалов», то как раз здесь-то и стоит задача э, сотворения, я не побоюсь этого слова, Вот, абсолютно... Слово новых, функциональных материалов. Причем материал это не обязательно, вот есть вот стол, там, или, там дерево, это есть. Может быть, даже одна молекула с каким-либо там примесным центром, которая играет совершенно исключительную роль, которая позволяет модифицировать материалы. Ну вот давайте приведем тот же самый пример, что э, сегодня у всех на устах, все уже устали слушать, наверное, углеродные нанотрубки, все. Вот наш пример работы с лабораторией, возглавляемой Ратмарадовичем Демеевым по перспективным углеродным материалам. Да, эти нанотрубки, они, они известны с конца 50-х годов э, прошлого века. В 90-е годы стали их ну, более сильно эксплуатировать. Но проблема-то была в том, что э, эти нанотрубки, когда производятся за счет разряда, э, там, в, и от, от угольных электродов, то они получаются совершенно разного свойства. То есть получается, грубо говоря, такая смесь нанотрубок. Одни из них обладают диэлектрическими свойствами, другие полупроводниковыми, есть проводящие нанотрубки. И вот они вот в одной большой куче вот сваливаются, вот синтезируются, и начнут а дальше с этим делать. Вот был найден способ, очень экономичный, интересный способ разделения этих нанотрубок и выделения, скажем, проводящей фракции. То есть выделение тех нанотрубок, которые только являются проводящими. Ну, то есть использовали микроэлектроники можно как минимум? Это может быть использовано и в новых материалах, uh -huh. и в микроэлектронике, это везде. То есть фактически э, из смеси всего мы получили совершенно новое э, качество, которое позволяет их использовать в совершенно разных областях. Более того, с нашими японскими коллегами мы оказалось... Есть возможность растворять эти фактически в любом полимере достаточно однородно, и тем самым модифицировать этот полимер и придавая ему совершенно новые свойства. И не только полимеры, можно модифицировать другие материалы. Но факт остается фактом, что новый материал существует, но мы не умеем даже с ним еще управляться, работать с ними не умеем. Почему? Потому что мы должны сделать новые технологии для того, чтобы использовать этот материал э, с, те, с максимум использования тех качеств, которые в нем заложены. И опять же здесь путь пробы и ошибок, он достаточно длинный, и э, наш проект «Цифровая геномика материалов» направлен на то, чтобы этот путь как можно больше сократить, сделать его дешевым, сделать ответ быстрым, и мало того, чтобы сделать ответ этот быстрым, эффективным с точки зрения синтеза и внедрения в технологии. Поэтому каждый из наших подпроектов, который здесь, он заканчивается конкретным результатом. Это либо прототип материала, либо прототип какого-то устройства, основанного на этом материале. Да, может быть и мы ставим себе в принципе задачу, чтобы это прошло внедрение в промышленность и где-то нашло свое применение. Но сегодня вы же сами видите, что многие материалы, даже для той же самой микроэлектроники, они производятся достаточно небольшими компаниями, комплектующими и так далее. Поэтому здесь путь нам предстоит сделать очень большой. Да, у нас есть очень хорошая фундаментальная база, которая позволяет проводить фундаментальные исследования. Нам нужно сделать шажок, с одной стороны, небольшой, но с другой стороны, очень важный а, в плане а, технологической направленности, то есть в плане предложения рынку, потребителю готовых прототипов изделий, которые можно было бы дальше уже внедрять и распространять. А наша программа «Время» уже подходит к концу. Я просто хочу задать один вопрос. задать. А, он связан с нашей темой. А, и... Вопрос вот какой. Как вот это новое стратегическое направление, по сути, да, в, уже в новых реалиях, вот в проекте «Приоритет 2030», как вот эти идеи могут найти отражение в других делах университета, то есть в других направлениях? Она же, у меня такое ощущение, что это вот как раз та вещь, которая пронизывает ну, практически все, возможно, даже до гуманитарных направлений. Я здесь с вами соглашусь. Вообще вся программа «Приоритет 2030» – это ведь не просто есть отдельные посаженные деревья, которые растут независимо друг от друга. Это есть система взаимопроникающих, взаимодополняющих, взаимопомогающих проектов, которые работают все вместе. Междисциплинарность – это есть тот главный фактор развития, науки в Казанском федеральном университете. И это очень важно, потому что только в классическом университете возможен такой уровень междисциплинарности, когда в одной комнате, грубо говоря, могут работать физики, химики, экономисты, историки. Я вам приведу вам пример. Вот послезавтра открывается конференция, у нас очень большая, по ядерно-физическим методам исследования в археологии. Это то, что ядерная физика может дать для археологии. И вот синтез... Вот такого исторического исторической направленности исследований и ядерно-физических методов которые развиваются в том числе в казанском университете это и есть вот тот результат поэтому все проекты они взаимопроникающие взаимосвязанные. я хочу уточнения связанное с вашим видением все проекты взаимопроникающие взаимосвязанные. но из того опыта который сейчас есть у вас вы же там руку на пульс то держите, то что происходит да что сейчас стрельнет вот Казанске, что по вашим ощущениям какое направление какой проект какая технология как с, э, выстрелит именно в связке там с медициной с химией я не знаю с к, к, айтишными делами не, но посмотрите если взять повестку сегодняшнего дня даже по тем новостным каналам лентам которые сегодня есть тема номер один это тема здоровья сбережения COVID. человека. Ну, ковид как бы стимулировал угу. это все. Вторая тема это энергетическая безопасность, зеленая энергетика, черная энергетика, как угодно называется все это, так. И это две темы, которые волнуют все человечество. Угу. И естественно, что внимание всего человечества будет приковано к новым решениям в, в этих областях. Угу. Я даже там не беру сейчас развитие интернет-технологий, это тоже есть интерес, но вот Наиболее яркие вот сегодня темы, которые, ну, считайте процент времени, телевизионного времени, которое уделяется этим вопросам. Да, да это поэтому это наиболее ярко будут выстреливать именно те проекты, которые связаны с новыми методами диагностики медицинской. Как назовите их, которые в Казахстане разрабатывают с вашим ну, участием? здесь мы разрабатываем новое совершенно поколение биосенсоров, которые позволяют проводить анализы но ну, один из проектов это новое поколение биосенсоров на рак простаты когда экспресс-анализ можно будет сделать дома на рак простаты по капле там мочи или крови как лакмусовая бумажка показа есть такие вот перенос вот эти мониторинга скажем постоянного из не нужно идти там в больницу, не нужно идти в центр, который по сдаче анализов, ждать там несколько дней результатов анализа. Я опять приведу тот же самый пример, который приведел. Это новое соединение гликоконъюгатов которые позволяют... Онкологические заболевания во время э, онкологических опухолей локализовать, то есть четко чертить во время операции. Есть еще идеи по созданию новых контрастных агентов для томографии и так далее. Это что касается медицины. Что касается энергетики, это, конечно же, новые катализаторы. Это не только для энергетики, это и для нефтепереработки, для нефтехимической промышленности. Новые катализаторы, это есть новые совершенно возможности для технологического переосмысления, для технологического роста. Водородная энергетика, которая сегодня тоже у всех на устах, проблема в том, что достаточно дорогая, и у нас есть один из проектов, в который э, очень интересная задача, которая показала уже перспективность свою в предварительных исследованиях, это создание дешевых электродов для водородной энергетики. Посмотрите, какой прогресс был достигнут в области миниатюризации всех гаджетов. Ведь миниатюризация произошла только за счет открытия литий-ионовых батареек. Да, да. Да. Кстати, я должен сразу же отметить, что один из приглашенных профессоров Казанского университета, профессор Алан Лемюте из Франции, он был одним из первых создателей литий-ионовой батарейки, еще в конце 70-х годов, работая в компании «Алкотель», и у нас сегодня он преподает в нашем Казанском университете, читает студентам лекции. Два года назад Нобелевская премия была фактически присуждена за это. Да, но сегодня, опять же, уже не, не хватает. Не хватает, потому что есть четкие расчеты, которые показывают, например, что водородный элемент, значит, водородная ячейка или батареи водородные, они обладают более, высоким, более высокой эффективностью, и, например, на литий-ионовой батарейке вы сможете поднять квадрокоптер, там, скажем, даже для каких-то исследований определенной массы, на водородном ячейке у вас появится возможность поднять гораздо большую массу. Просто по емкости, соотношению емкости будет Ну, в Казани все этим начали заниматься. Мы, мы сделали, ну, вот мы сделали уже новый электроду. у нас И, сейчас. Замен, имеется замену тому, что идет на смену литиевой батарейки. Да, фактически, да, вот. Там есть, там есть водородная энергетика, это очень такая широкая тематика. Это есть угу. и добыча водорода его, и транспортировка, тр, тр, тр, тр, хранение. хранение. Там есть очень... Это комплексная проблема. Здесь у нас есть решение в рамках стратегического проекта, который связан с российским энергетическим переходом. Да, там и... мы и о добыче, и о транспортировке говорим. А с точки зрения материалов мы решаем вот конкретную задачу. Как удешевить и повысить эффективность работы, вот этих водородных ячеек за счет модификации электродов в этих метарек. Это для наших зрителей будет сложно для понимания, но я думаю, в ощущениях захватывающие, вот то, что вы. Легкое ощущение захватывающее, о чем а говорить о тех вещах, которые вы знаете, видите и делаете, я думаю, что вы передадите. Ну что ж, наша программа подошла к концу. У нас сегодня в гостях был проектор по научной деятельности Казанского федерального университета, директор Института физики КФУ Тарюрский Дмитрий Альбертович. Я журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч.